Мужские сумки под ноутбук или формат А4. Фабрика Галантея, Беларусь. Сумчатый эксперт. Сделаю обзор из сумок коллекции фабрики Галантея, Беларусь. Сумки Unisex. Можно отнести их как женским моделям, так и к мужским. Почему? Потому что это деловые сумки. Выполнены очень стильно, красиво, качественно. Они в двух цветах. Цвета базовый, черный и коричневый. Сумка горизонтальная. Выполнена из эко-кожи. Великолепная строчка. Выдержанная модель. Удобное ношение на руке, на плече, через тело. Расскажу на примере и покажу именно черное. Очень красивый шоколад. Как натуралка. Всегда богато выглядит. И черная классика подходит абсолютно ко всем образом, ко всем цветам одежды. Смотрите, двойной бегунок позволяет открывать с правой и с левой руки. Очень удобный раскрыв. Увеличивает объем сумки. На задней стенке карман на молнии. На передней дополнительное отделение. Вот такое дно. Смотрите внутри. Показываю близко. Так, сейчас, секунду, освобожу руки. Вот такой большой карман. Прилегающая перегородка сейфик на молнии. Вот таких два кармана. качественная, потрясающая работа, эко-кожи, дизайнеров, мощные карабины, замечательная фурнитура. Цена на эти сумки 3,240. Подписчикам канала скидка 10%. Все размеры, описание модели, номера и цену, все наши контакты дублирую в инфобоксе под видео. Стильные сумки будут хороши для ношения деловых бумаг, ноутбука. Бумаги сюда подойдут в формате А4. Только в файле. Папка в этот размер не входит. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Всегда рада. Благодарю вас за ваши отзывы. За то, что вы не остались равнодушным к моим видео. Пока. Желаю здоровья вам и вашим семьям.